Нет ничего плохого в смерти. Когда бы она не пришла, она принесет глубокий отдых. Когда тело изнашивается полностью, может помочь только смерть. Тогда она приходит. Тогда вы движетесь в другое тело. Вы можете стать деревом или птицей, или тигром, или еще кем-нибудь. И вы продолжаете двигаться. Существование дает вам новое тело, когда старое изнашивается. Смерть красива, но никогда не просите ее, потому что когда вы ее просите, качество смерти изменяется, и она становится суицидальной. Тогда смерть неестественна. Может быть, вы не совершите самоубийство, но само желание смерти суицидально. Когда вы живы, будьте живы. Когда вы мертвы, будьте мертвы. Но не смешивайте одно с другим. Есть люди, которые умирают и цепляются за жизнь. И это тоже неправильно. Потому что когда приходит смерть, нужно уйти. И уйти, танцуя. Если вы просите смерти, хотя бы думайте о ней. Вы живы? и цепляетесь за идею смерти. То же самое, только наоборот. Кто-то умирает и продолжает цепляться за жизнь, не хочет умирать. Кто-то живет и хочет умереть. Это неприятие. Принимайте все, что ни не происходило. И в таком принятии без всяких условий все становится красиво. Даже боль служит очищением. Что бы ни встретилось на вашем пути, просто будьте благодарны.